Miguel brother, how are you? Can you hear me? <clears throat> yes, I can hear you just fine. How are you, sir? I'm <clears throat> happy to be home. <clears throat> but I fly out again next Tuesday to Orlando. That's good. Keep keep keep moving. I love it. Is <inaudible> Alex on the call? Женя, ты вещаешь там, Женя? Сейчас, секундочку, сейчас мы, потому что в зал э, вещаем. Uh, uh, Good Good morning, сейчас у нас, мы, мы вещаем в зал, э, у нас там уже 403 человека все ждут. Сейчас, сейчас у нас, мы, мы вещаем, переведи. А вы мутед. Александр, вы мутед. Вы мутед. Как And if you turn your screen this way and then this way, you'll be right up with us. на богаче будет, я его не узнала. Hello. Привет. Я говорю богатый не узнала. Can you guys hear me right now? Yes. Да. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Э, Саш, сейчас Женя Поляков сигнал даст, потому что он okay. видит на «Форсаж» э, 417 человек у нас там. Сейчас... 417 человек онлайн right uh -huh. сейчас. Да. So, can they, can they они нас видят сейчас или нет? Жень, видят они? Да, они нас видят. Так, а что я не вижу пока? мы видим I'm waiting for Alex to join us. Сейчас Алекс залезет. А, все видят, все, все. Я, я убираю свое лицо. Я слышу дубликацию. If you're, if you're not speaking, uh, make sure you hit the on the call, we'll have great call. Если вы не говорите, выключайте звук сразу. Тогда мы сможем спокойно говорить. И если у have a dog? Это моя cat. извините. Она coughing. А, это a Странная oh, cat. Strange А, папа, я не знаю. А, Yeah, uh, i don't think so no no i'm messaging him and calling him we were just talking a few minutes ago i saw him is, is he online hi alex alex you have your your, your uh micro Right, Turn on the Hello, sir. Hey, Alex. Hi. Hey. Hey, how are you? Wow, that's a nice cat. <laughs> Sorry. Has no hair. No hair. У нас тут коты бегают, понимаете? okay so we're going to be talking about world domination on this call obviously we're using translators back and forth um we just want to we, step step. It. we want to set the vision for what we're doing um i've got exactly half an hour before i have to jump on and be with the programmers so just so everybody knows i uh, obviously we want to just really help larissa and her team blow out her pay leg and that's the intent of the call Uh, в общем, у нас сейчас полчаса, через полчаса мы закончим. У нас у нас будет сегодня у промышлении мировое господство, и оно очень нам поможет построить именно структурную ногу спиловер. Так что, Лариса, если если ты можешь нас представить, сейчас время The which I don't mind doing. И также я бы хотела, конечно же, поговорить о промоушне, который мы делаем. CIS, so we we то, как мы будем большой, большой дружной семьей, как бы на всем рынке СНГ. So, Лариса, ты, ты слышишь нас? Ты можешь представиться? Да, да, да, я тут технически немножко решала. difficulties with the technical part. One Нормально? Is it okay? Супер, супер. Супер, супер. Значит, ребят, сейчас у нас в зале находится 450 человек. So right now in the in the если ты можешь нас представить, сейчас прийдем. я думаю, у нас есть Дело в том, что сегодня вы знаете, что на нашем канале Форсаж, и вообще впервые за 7 лет работы у нас появились потенциальные спонсоры. Я понимаю, что вы привыкли меня видеть, да, но сегодня у вас цвет нации, цвет компании ЖНС, это наши три, двойных, два двойных, один бриллиант, да, люди, которых вы где-то видели на событиях, это те люди, которые позволят вам кое-что сделать с вашей жизнью в хорошем смысле этого слова. Впервые за 7 лет работы вы увидите вот этих людей, которые на нашем канале. Ребят, слушайте каждое слово, вот каждые секунды, каждое дыхание, все, что они будут говорить, потому что Каждое слово это как бриллиант. Поэтому слушайте, используйте и сделайте так, чтобы все, что они скажут, это изменило вашу жизнь. Okay? Потому что если не вы, то когда? И если не сейчас, то опять же когда? Мы можем начать сейчас. Ну, можно говорить, да, Попс? Anyone, we can start now. What, can we could you tell us what she said okay okay obviously so she introduced you guys as um as the amazing people and finally sponsors that we didn't have for that for the last seven years and someone who's like really important in the industry and that uh, you guys are just amazing in the business and now we're finally get to get something amazing from this whole situation absolutely absolutely i'll go ahead and start mm -hmm. um, just nice to know. first up it's great to be on <coughs> it's great to be on the phone with you my name is alex я очень рад быть на этом звонке с вами. And, and, you know the bottom line is, is that we have Sue Miguel actually heard a lot about your organization and I've had a chance to meet many of you даже in, in Kiev and maybe even in, in, in Russia, I'm not sure. but uh, great to be я очень рад быть с вами всеми здесь. У нас даже, кстати, на звонке есть Мигель и очень все отлично у нас. Как бы, в некоторых я даже с вами познакомился в Киеве и на некоторых событиях, например, в России. И просто я очень рад быть с вами на этом звонке. Я, я, я Адам мы как бы лично работали над, над такой возможностью, чтобы всю нашу структуру соединить и мы могли быть большой огромной командой. And, and ultimately to help your organization do what we've been able to help other organizations do the world. И в конце концов мы пытаемся помочь вашей организации и сделать то, чтобы как бы uh, соединить все компании вместе, чтобы мы могли друг другу помогать и быть великой дружной организацией. You know, мы, мы произвели много лидеров, которые стали бриллиантами, экземрудами, которые получают большие деньги, и как бы, ну, мы в настоящем делаем лидеров. И часть нашего плана и то, что мы хотим, это чтобы вы тоже были этими людьми, и вы могли получать такие же деньги involved leaders flying in coaching you and helping you find leaders that can impact your business. И это не только о том, чтобы мы именно приезжали на ваши события и говорили там привет, как дела. Мы по-настоящему пытаемся вас научить и помочь вам найти лидеров, которые будут вам помогать, чтобы вы могли построить свою громадную структуру. Just, just a small background on myself. Um, Adam and my background are very similar because we spent a quarter of our life as distributors, a majority of our business life as owners of network marketing companies, and then recently in the last five years, a distributor again in Uh, немножко как бы ну насчет нас у нас на самом деле очень похожие как бы истории например я и uh, Адам мы провели где-то 25 процентов нашей жизни дистрибьюторами мы также были очень долгое время частью компаниями то есть владельцами и последние пять лет мы были именно в GNS, работая с вами и мы мы оба знаем Вэнди и мы оба знаем Вэнди мы даже как бы по факту мы знаем Рэнди и Вэнди больше даже не как uh, владельцы компании, а как наши партнеры. partners, but also the company, focus on your business. То есть главная фокусировка у нас это то, чтобы как бы как мы вас обучили, чтобы вы были лидерами вашего бизнеса правильно. И это будет главное, что наше общение, коммуникация. Мы будем вас слушать и вы должны слушать нас. Если мы посмотрим на слово в словаре «сумасшествие», это как бы делать одно и то же, надеясь на другой результат. Так что, если мы хотим изменить доход, который вы сейчас получаете, то нам надо что-то делать по-другому. И это мы сейчас будем начинать. И от этого понадобится усилия всей команды. And it's gonna take all of us listening and working together as one team to accomplish the goal. И нам придется усилия всей команды использовать чтобы мы смогли достичь этой цели with no egos. никаких ego. Because it's really easy for me to have an ego or Adam or or you know anybody on this call to have an ego. But if we come in as partners, That we're to the same goal, then we win. Мы могли бы иметь огромное эго, что я, что Адам, что Мигель, Но если у нас будет очень большое эго, и мы не будем вас слышать, мы ничего не сможем до достичь. Поэтому нам надо всем прислушиваться друг другу. Our personal goal is to help you guys create a 20, 30, 40, 50 million dollar a year business. То есть наши наша... cis markets. Наша цель это все-таки начать как бы бизнес, чтобы люди получали по 20-30 миллионов в год именно на рынке СНГ. Угадайте, если мы все сделаем правильно, то все, кто сейчас на этом звонке, они будут богаты. So так что здесь на этом звонке, что мы делаем, это мы стараемся в самой компании создать еще одну маленькую компанию, маленькую, можно сказать, команду нас людей, которые мы продолжаем все это делать вместе, чтобы добиться результатов. И на данный момент, хоть мы и говорим, что по факту это рынок СНГ, на самом деле мы все знаем, что у каждого из вас есть люди и в Турции, и в Арабских Эмиратах, во всех других странах. Но главное, что мы сейчас нацелены на именно тех людей, которые находятся в нашей организации, в нашей компании, в нашей команде. Если мы это, что То есть, на данный момент, что если мы будем все это делать правильно, то... Женесов uh, даст 25 процентов uh, своих доходов. 25 50% Fifty percent of fifty ah. 25 million. 25 Pardon, million. Пardon. Пятьдесят процентов. Пятьдесят процентов от пятидесяти миллионов, то есть получается 25 миллионов комиссионных. So the bottom line is, we can help you get to the incomes you want to get to. But it's going to take a team effort and the reason why I'm excited about working with Adam and I'm going to introduce Adam you right now and then you can go ahead and hand я сейчас передам наш звонок именно потому что он самый главный как это все Tens of of for his own он uh, своей компании он мог найти как бы даже десятки миллионов долларов для своей компании именно he's had, he's had a lot of employees in this industry and he and I he has a vision of really building something great with this strategy of world domination. Он проводил многих людей именно в компанию, не, то, не только лидеров, но и как бы корпоративно. И на самом деле у него есть это видение, как он может как бы нам помочь совсем. Не. So, не. I mean, и не только, что он скоро станет тройным бриллиантом, он как бы тот человек, который не просто работает, он прям дышит этой компанией. Он как бы Но все это, он знает, он просто ей работает. Адам, если не лучший, то один из лучших в мире. И Адам, спасибо, что ты на звонке, брат. Спасибо большое, Адам, mm -hmm. за то, что ты на звонке. Он как бы, <clears throat> человек действительно один из самых лучших. Um, how the teams are going to work together. It's a privilege and I'm glad to be on the call. So um, I also want to thank uh, both Larissa and also uh, Alexandra for uh, creating the forum so that we can deliver this message. So that you know that we've created an incredible incredible team также хочу поблагодарить ларису александра что они создали этот чат для нас и этот, этот звонок <coughs> uh, чтобы мы, мы могли донести это сообщение вам как мы можем улучшить <coughs> вашу жизнь uh, both Alex, um, myself and Miguel are committed to coming over to uh, я хочу поблагодарить Алекса Мигеля и как бы себя тоже, как бы то, что мы мы их пытаемся вам помочь всем, не только приезжаем в ваши страны, но и также просто помочь вам как бы быть лидером, который вам нужны. Uh, globalmination to, to allow the teams to come together and work and by putting this group together we've become probably the most significant most powerful force outside the china market in на данный момент мы создали вам промошен который называется мировое господство который поможет вам и всем командам и мы просто хотим стать громадной организацией, такой же как на, на нашей компании китайская Um In our teams now we have ah we have fifteen diamonds, about thirty emeralds, and about sixty uh, to seventy rubies, all part of our team. We also know that the uh, the Russian CIS, Russian Federation marketplace, я очень рад что как бы, ну, у нас есть такое такая компания. Я знаю, что российский рынок, так же как и, uh, можно сказать, бывший постсоветский союз, мы можем прийти на выход где-то 10-15 миллионов. Uh, dollars dollar of uh, Alex Arnold and myself, we're just in Orlando, Florida uh, together for the last couple of days. Uh, not only do we strategize, but we've been working with Wendy and the rest of uh, the organization to make sure that we can uh, convey the no one only big team, but we are taking action on helping <coughs> Larissa's team uh, to break new ranks. And therefore, I want to go over the world domination promotion that we put in place So it can help you see the vision of how we're going to get there. So the So the company just launched a Level X promotion, which runs from July 1st through the end of August. На данный момент компания uh, выставила новый промоушен, который называется... Uh, what was the call? Level X. Level X, которая начинается с uh, июля, то... From July till November. Wait, sorry. No, July through August, the end of August. That's the company promotion. Именно компании, то есть промоушенную компанию, которая начинается с 1 июля по конец августа. And uh, it's actually available in your back office now. If you're uh, currently... Uh, uh, you know, Ruby and above, um, you're not going to actually be able to, to see part of it. But it's going to start out as your paid as rank. So if you were Ruby or you were Emerald and you fell down to like Sapphire 100 or Sapphire 50 or Sapphire 25, that's where that promotion starts out. На данный момент вы можете зайти на ваш бокс офис и вы увидите больше как бы ну, информации об этом. Uh, если вы ранг рубин и выше вы скорее всего часть его не будете видеть, но если вы например были рубином и у вас квалификация немного упала, то у вас будет все варианты, то есть вы все увидите это. То есть вы можете so, снова поднять your... снежная сапфира. So, и если currently сейчас, like a Sapphire 50, 25 или 100, вы можете ранжировать в продвинутом рейтинге, переквалифицировать как 100, и вы можете заработать до 10 тысяч долларов августа, Даже если у вас был когда-то очень высокий ранг, и, например, сейчас мы упали, и, допустим, мы сейчас 25, 50. Начиная с того момента, который у вас сейчас ранг, вы можете его повысить, вы можете снова квалифицироваться, и так вы сможете как бы, ну, подтвердить его снова. Это мы помогаем именно с квалификацией, чтобы вы вернули в высокую квалификацию. Um, so на самом деле мы уже знали, что этот промоушен будет выходить, и поэтому мы также одновременно выпустили наш промоушен. So June, June, June, volume, uh, yes, то есть, начиная с, того, начиная с июня, июля и августа, то есть мы будем учитывать то, какой у вас был объем. И начиная с экзекутива uh, до... To... So from, from executive, uh, meaning sponsor one left, one right, to Sapphire hundred having hundred cycles. То есть, от первого ранга до Sapphire 100, мы можем учитывать все баллы, которые вы за все эти and, месяцы произвели. And, and leaders, what, we're, team, we're going to do is, we're going to, uh, if somebody, 6000 points, То есть на данный момент, как бы для тех, кто новый дистрибьютор, если вы произведете 6000 CV в первой линии, то мы оплатим ваш самолет до одни, одного из экспо. Я думаю, самый близкий для вас это именно в Милане. Then, uh, and, and, uh, это первая опция. 10, of, uh, uh, И теперь на, на вторую опцию тоже это, это все длится с июня по кон конец августа. Если вы создаете 10 000 три разных legs, то это означает, 30% от возраста от одного 30% of the volume comes from another leg, 30% Тогда вы на следующий Значит так, опция вторая, это вы должны произвести uh, 10, 000, 10 000 CV uh, в ваших трех ногах, то есть как бы идет от, от одного человека, начиная, можно сказать, все... Uh, все его нижняя структура, то есть это должно, тут есть правило 30 процентов, то есть каждая нога должна произвести как минимум 10 тысяч CV. Right. And then in the month of August by itself, if you're able to create 30 points in August over three different legs, 10 per leg, you can have more legs, but this is the minimum requirements. We'll pick up your airline ticket and your hotel uh, accommodations to the next expo event in your region. Вернемся к опции второй, то есть я хотела э, поправить, то есть это вы производите 10 тысяч CV в течение трех лет, трех э, ног, и из них 30%, то есть это 3000 минимум на каждую ногу, и тогда вы получаете билет и э, на самолет, именно на ваш экспо и отель, а начиная с опции третья, всей командой, это для всех лидеров, вы должны произвести 30 тысяч CV баллов, из них тоже правило 30%, то есть 10% тысяч uh, баллов uh, на каждую ногу должно быть и тогда вам оплачивают uh, перелет и тоже uh, вы остаетесь в отеле это только на август so that's option one option 2 option 3 have a fourth option на promotion and it's really exciting it runs for six months it runs from June July august September October till the end of November and then we're going to have a event taking place just for the people who created a hundred thousand uh points in the system and you get to come to miami we'll, we'll obviously work on visas and whatever we need to do but we do a lifestyle event in miami we do a bus ride up to the company we'll take pictures and it also includes a trip to los angeles as well as going back home so it's a it's a real um lifestyle trip for the team inside world, world uh, uh, domination so that we can all hang out together and The that us and get to these и теперь у нас есть последняя опция, четвертая, как бы, она будет длиться в течение полугода, то есть начиная с 1 июня по 30 ноября. А всей команды вы должны будете произвести как минимум 100 тысяч CV баллов, и при этом тогда у нас есть несколько событий, которые называются стиль жизни. То есть, если вы произведете всей компанией 100 тысяч баллов, Uh, вы получаете поездку в Майами на наш uh, именно лично этот эту встречу. Также мы оплачиваем вам билет до uh, Денес в Орландо. Uh, и также мы у нас еще будет как бы поездка в Лос-Анджелес тоже тот же стиль жизни. Конечно же мы поможем мама с визами и со всем, то есть мы все мы все поможем вам um have been talking about getting things done and just so everybody knows we've come together as a big team so we can help larissa and her team the people watching this particular presentation today help grow their sales organization we would love to talk more about questions and how the promotion works but first of all i want to talk with um miguel hand the call over to him because He's going to be very, very involved with uh, part of the growth and the process of making the organizations grow, along with both Alex Arnold and, and my uh, team support. So I say uh, spasiba uh, to all of you that have watched here today, thank you. And I, I hand the call over to my great colleague and good friend, Miguel Oliveira. <laughs> Hell, hold up, let me translate, guys, sorry. <laughs> Хотела сказать спасибо как бы всем, как и Ларисе, но нашим новым лидерам Ларисе и Мигелю, как бы, то, что вы были с нами на этом звонке. На данный момент я хочу передать звонок моему очень хорошему другу и одному из новейших очень крутых лидеров, Мигелю, чтобы он продолжил, продолжил наш, наш звонок. Привет всем! На самом деле я очень рад быть на этом звонке. Мы давно уже хотели все вместе поработать. And uh, um, now Alex and, and Adam are making making this happening. So this is a really amazing news for all of us. То есть на данный момент Алекс и Адам они помогают нам все это спешить, что, мы были, что мы, мы были большой громадной командой все вместе. Right? So Сколько я знаю, у нас, знаю, у нас 500, 500 человек здесь на этом звонке, да? Yeah, like saying, and we were talking и вот мы недавно пару дней назад говорили я Адам и Алекс как бы насчет uh, этого, можно сказать рынка. Это у нас где-то 23 страны здесь, не так ли? Yeah, on GINES CIS is 21 uh, markets, all these countries around. And um, like Alex was saying, this is not about we show up in event every six months, because it's, и насколько, да, по-моему, это 21, 22, 21 разные страны здесь. Но как я хотела сказать, как уже говорил Адам, это все, что мы сделаем сейчас, это не то, чтобы мы приезжали каждый полгода вам сказать привет со сцены. То, что мы делаем здесь сейчас, это мы пытаемся быть одной слаженной командой, которая будет друг другу помогать. Я когда-то слышал, как говорил Алекс, это то, что это не просто бизнес работает, это мы работаем как бизнес. We, we really this, really На самом деле мы и вправду делаем этот бизнес, как мы его мы его начинаем, мы его продолжаем, то есть это мы на самом деле те, кто движет им. And you know, in the last years around this region, uh, special, for example, in Turkey and Hungary, that Alex is a lot, a lot involved there. Uh, these markets have almost nothing uh, three years ago, almost nothing. На самом деле, даже где-то три года назад uh, такие рынки, как, например, рынок Турции, рынок Венгрии, на этих рынках ничего не было и что То, что мы делаем на самом деле на этих рынках, это мы приходим на эти рынки и мы смотрим, что именно людям нужно, чтобы делать этот бизнес, как мы можем им помочь. Как уже Адам говорил, я очень, на самом деле, счастлив быть частью этого бизнеса и вашей команды. Я прям готов прийти куда угодно, куда вы меня позовете. Я согласен, на самом деле я согласен на всю я согласен и приезжать, куда вы меня прозовете быть на звонках с лидерами, я пытаюсь помочь всеми вариантами, как я могу, я так и помогу, то есть как бы я хочу быть большой частью этого. Uh, just, just, to finish, I don't want to be talking too much. Uh, you know, uh, every time we have an event in a city that we have a team, usually, imagine, event is two days. Imagine Saturday and Sunday. Uh, but, то есть, you know, sorry, то есть okay. обычно у нас как бы, ну, когда у нас про проходят мероприятия, это примерно как бы, ну, пятница-суббота, не так ли, каждый раз? So imagine, we go there, we go 20 minutes, half an hour to the stage and we talk, talk, talk, and then we bye. То есть, по right. факту если уж ну можно сказать зачем мы приезжаем мы приезжаем мы идем на сцену как бы 20 минут мы делаем громадную как бы шоу и все Не так ли? so we, we do things different because and we also this we, we should start to, to think really about this so imagine we have event Saturday and Sunday we go two days before and we stay three days after so we can meet leaders we can talk with team and we can spend real time with, with to make the, the event just give immediately results. То есть когда мы приезжаем на эти как бы, мероприятия, на самом деле, что мы делаем, это мы приезжаем допустим три дня до и три дня после, чтобы мы не только могли выйти на сцену и как бы показать вам шоу, но мы также могли провести время с вами. Just to finish, I want to say one thing. For me, the most important is not the event itself, but the time that we can spend together before and after. Потому что для меня самое главное не то, как я выйду на сцену и вам всем расскажу что-то. Для меня самое важное это время, которое мы проведем до этого мероприятия и после. Время, которое я проведу с вами, разговаривая. I'm ready to go to all events you invite me. It doesn't matter where and spend time with you and help help you the same way that this team also helped me. The, the reason I achieved diamond was not because I'm, I'm It was just because we did на самом, на самом деле, я согласен пойти на любое мероприятие, мероприятие которое вы мне позовете. Я очень буду счастлив провести время с вами до него, после него, потому что на самом деле вот так мы создаем команды. Мы проводим время с вами, мы строим стратегию, все вот это. Так что давайте соберемся все вместе как бы ну начнем мероприятие и давайте ну, застро... построим этот бизнес all right so listen perfect timing I'm miguel because i'm about to jump on a programming call uh once again uh larissa to you and your team and um alexandra thank you for doing the translation from alex arnold if he's still on i think he jumped on another call too but we're very serious about uh building the business In fact uh, maybe Alexander can to comment I jump off here uh, how our work I think is over the last several days um, we're serious about getting things done and I wish you the very best I'm gonna say take care and god bless uh, and very soon you'll see the world domination promotion in Russia, uh, for the teams I sent it over already it just needs to be approved thank you большое спасибо well, take you, take you, Сейчас мы должны уже Yeah. Пока, -пока. Thank you guys. Пока, -пока. So, uh, На данный момент они быстренько должны yeah. перейти на другой звонок. Yeah. Они должны перейти на другой звонок, uh, можно сказать, с венди компании, потому что они сейчас делают именно само программирование. Но они хотели uh, сказать огромное вам спасибо, что вы были здесь. Если что, я сейчас с вами uh, онлайн, я вам могу объяснить больше насчет этого промоушена, потому что я была с ними последние пару дней в Орландо. Так или иначе, они, они хотели поблагодарить вас, они хотели сказать, что они очень хотят с вами работать. Если вы, они нужны на каком-нибудь вашем мероприятии, они будут очень с большой радостью, при, при, при, при, при, с большой радостью. Так что, пожалуйста, если сейчас у вас какие-то вопросы есть, я могу вам объяснить немного получше. Вот, каждая из опций и э, все варианты. Они сейчас делают флаер на самом деле, э, буквально должны скоро, через пару дней его выпустить. То есть, если хотите, я могу снова пройти по всем пунктам. Лариса, ты здесь? Алло. Я давай тогда я могу этот самый поделиться экраном вот этот вот, этот вот картинку эту показать, да? Да, да, да. Хорошо. Я вам сейчас переведу все. Да uh -huh. что, сейчас, извините, я... им, на, им надо бежать, потому что они сейчас как раз именно программированием занимаются, именно чтобы мы были все одной большой командой, и чтобы как бы у нас uh -huh. уже не было разрух, можно сказать. Жень, я тебе вот скинула картинку, да, вот посмотри. Uh -huh. сейчас. Так. Забыла демонстрацию. Я забыла, где демонстрация. Это я создавала. Так. Я могу видеть как-нибудь, например, вопросы? которые задают. Э -э да, ну, если что, у меня... Хорошо, давайте я быстренько пройдусь по, всем и... по этому промоушену, он называется, э -э, можно сказать, «Захват мира», так, да, «Захват мира», можно ну, сказать, даже так. В общем, давайте, смотрите, вот видите, в самом начале, это по факту, этот промоушен для всех рангов до сапир 100. То есть, если вы, например, были Рубином, но вы упали, вы можете все равно быть частью этого, можно сказать, ивента. Это, э, за... на первый... это, это вот идет, который уже не от компании, это от них лично такой. Да, такой. это лично Адама и Алекса, они его сами как бы спонсируют mm -hmm. и помогают а вам этим. дает компания, вот это. Женя, а видно экран Хорошо, Значит так, вот видите, первым зелененьким, это как бы написаны все варианты, например, если вы из региона Северной Америки, то это как бы пройдет ивент в Орландо с сентября 5, с 5 по 8. Если вы в регионы Азии, это сентябрь 15-19, и это будет проводиться в Макао. Если у вас где-то Тихоокеанская Азия или Африка, то это будет мероприятие в Сингапуре 19-22 сентября. Если вы в регионе Европы и, можно сказать, восточных стран то это будет проводиться 18-20 октября в Милане. И последнее – это Латинская Америка, это будет проводиться в Бразилии и Рио-де-Жанейро с 8 по 10 ноября. Значит так, они на самом деле предпочитают, чтобы вы поехали на регион, которому региону вы принадлежите, но это не обязательно, если вы хотите поехать на какой-то другой, вы выбирайте сами. Мы Значит, хотим так. в Рио-де-Жанейро все поехать. Да, Бразилию, давайте, погнали. В общем, первая опция, первая опция, она только для, для новых дистрибьюторов. И что вы должны сделать, это в вашей первой линии вы должны создать товаро товарооборот с 6000 CV. То есть вот. это... если У -у -у. люди, да? Uh, можно сказать, да, как бы да, да, да, ваша То -то -то. линия. То есть вы подписываете достаточно людей, чтобы ну, получить тысяч CV. Uh -huh. Вот, за это вы сможете получить полет который будет не дороже 600 долларов, но как бы вы можете ну, получить полет на один из этих э, экспо. И это квалифицирование будет проводиться между июнем, июлем и августом. Что, то есть, если вы в течение июня, июля, августа получаете 6000 CV, вы сможете получить бесплатно полет на одну из этих э, экспо. Но не дороже 600 долларов. То есть, это да. до конца августа. Да. Да. То есть то, что вы уже накопили за это время, и то, что вы как бы ну, сможете как бы, накопить еще у нас до конца августа есть время, вы сможете использовать. Дальше, вторая опция, она для уже существующих лидеров, да. Mm -hmm. Это будет ä, произвести 10 тысяч CV. Но не только первые линии, а можно сказать, как бы: ну, э, допустим, вы уже подписали три человека, да, и если э, они и их э, структура. Э, вам придаст 3000 минимум, то есть нам надо всего до 10 тысяч, но у нас правило 30%, то есть ä, правило 30% в том, что как бы, на каждую ногу должно быть не больше 30%, да? По первому вопрос. Это только лайн. это что? А, только первая линия. То есть, я так понимаю, это нет, лично, это не лично структура, спонсированные. Не структура. Нет, а структура нет. Лично. На второй это структура от каждого человека, структура. который у вас есть. Первое это лично подписанные. Угу. Здесь структура. Да, поэтому это для новых, для тех, кто только что новые дистрибьюторы. Ну, то есть пусть включают людей. Да, да, да. Там надо надо строить все-таки. Что Они должны первые три месяца делать. Угу. Так, ну три это мы понимаем, это значит, каждый. Например, три первых линии по, э, по, я, по 3000 по три тысячи CV должны сделать. Да, это минимум, минимум. То есть каждая, то есть по факту идет правило 30%, процентов. То есть каждая структура ваша, каждая каждая линия, да, она не должна э, быть меньше чем э, 3000 баллов, потому что если, допустим, у вас будет одна сторона у вас построит, например, десять тысяч, а остальная там 2, а другая одна, то только, ну, как бы, вас опыта. не квалифицирует это. Понятно? Да, ну то есть суммарно развивать несколько линия. Да, чтобы да, да, вам надо угу. такая колбаса, остальных все. Да, да, да, чтобы надо было все было пропорционально. Правило 30%. процентов. То есть каждой вашей э, первой линии должна быть не, больше, э, не меньше 3000 тысяч на каждого. И это вам также даст э, перелет э, не больше 600 долларов. И то же самое это будет в течение июня, июля и августа. Угу, суммарно набрать. Так, треть. да, суммарно. Третья опция для всех лидеров. Увеличить объем на 30 тысяч э, CV. То же самое здесь происходит, э, правило 30%, то есть не больше 10 тысяч CV на каждую ногу. Угу. Это, только... это только... Это для всех лидеров. Август только. Да, это только август. То есть у вас пока еще мы не начинаем это. И а, тоже правило 10 тысяч минимум на каждую ногу. Но здесь вы получаете не только перелет до 600 долларов, но и также вам оплачивают отель. Супер-пупер отель, типа как в Макао. Да. Обычно отели шикарные. Mm -hmm. Вот, и последняя опция, опция для всех, неважно, какой у вас ранг эта опция будет с 1 июня по 30 ноября, то есть исключительно полгода будет это проходить. И это всего вашей полной структуры э, произвести 100 тысяч CV. Вот. Угу. То есть Нет, это а что вам даст? Это дашь? просто сделать 100 тысяч? Или вот как, например, ты делал всегда 100 тысяч, а тебе надо еще 100 просто сделать? Нет, написано «произведите 100 тысяч CV». И тоже написано правило 30% на каждую ногу. Uh -huh. вот это вот это круто. Вот. Я думала, что это, как бы у тебя было всегда 100, ты такой лошпед, и тебе надо еще просто на 100, да? То есть нет, как было лошпедом, так и останься на 100, набери. За пол... Ну, судя по всему, так, мы, конечно, можем переспросить, но по, по факту так. Ну, вообще, вот это Italy, Вообще фигня. За полгода То есть... любой может это сделать да. при желании. <на <elective> а, какой... Какая награда? Награда вы, positivo, вы получаете, перелет, как бы, ну, можно сказать, поездку в Майами. На их, они mm -hmm. делают два события в Майами и в Лос-Анджелесе, они называются «Стиль жизни». То есть, они там будут самые крутые, кто сделает все. Yeah, so То есть, вы получаете перелет в Майами. То есть там проживание. Вы также получаете билет на автобус, чтобы доехать до Орландо, это примерно 4 часа, но вы сможете посетить главный офис компании вот, в Орландо. И также, конечно же, это будет перелет на, второй, на второе мероприятие, которое произойдет в Лос-Анджелесе. Перелет где-то 6 часов, то есть это как бы с одной стороны Америки на другую, но это очень круто, вы сможете побывать в лучших местах Америки, можно сказать, и вот, можно сказать так. Ну, это круто, что нами э, занялись, да, сегодня э, три э, бриллианта, да, и на самом деле я скажу, что э, мы для них подготовили уже несколько мероприятий, на которые придется поехать, потому что за базар надо держать ответ. Саша, пометь, да, мы подготовили Узбекистан, э, mm, подготовим Узбекистан, Украину, Турция, Англия и Беларусь. Без проблем. Они очень, очень, очень хотят прилететь, то есть они вам хотят вам помочь. И как они уже говорили, они не только будут прилетать на одно мероприятие, но они также будут оставаться пару дней до и пару дней после, чтобы вы могли с ними встретиться, поговорить, как бы ну знать там какие-нибудь вопросы задавать. То есть они хотят с вами увидеться, они хотят вам помочь всем тем, ну, что они могут. Ну, прекрасно, да, то есть, ребят, значит, сегодня впервые, да, можно сказать, за 7 лет работы, вы понимаете, да, у нас появились потенциальные спонсоры, и не просто наши, ну, вот великий там Джейсон Караманес, да, коронованный бриллиант, который ему уже хорошо, вот, но сейчас уже три, два двойных, и один, один из которых тройным, стартует собирается быть и бриллиант вот я думаю что это дорогого стоит и нужно просто по максимуму использовать те промоуши которые нам готовы давать и еще потенциальные наши ну, так сказать спонсоры okay? давайте поэтому мы время то не потеряем да мы используем не только промоушены компании не только то что мы делаем на форсаже жажда скорости, где сейчас идет сильная такая работа соревнований, Кстати, обратите внимание, группа недогладких вышла вперед. И это непростительно. Значит, на втором месте, по-моему, Сергей Шутро и на третьем месте команда Ларисы Гудим. Ну, еще три немножко отстают где-то. Вот. То есть у нас есть пром компании, у нас есть пром, и вот то, что мы делаем соревнования сейчас на форсаже. И, конечно, нам надо использовать вот этот пром, который для нас сделали бриллианты. Их пром, ну и то, что они готовы приехать, разговаривать с нашими потенциальными сетевиками. Okay? Саш, ну спасибо mm -hmm. тебе mm -hmm. большое за перевод. И через пару дней они вам пришлют а, именно тот же промоуш на русском языке, чтобы было, как бы, ну, можно было видеть. И понятно, они сейчас делают, занимаются, как бы я сделать, перевод сделал, они просто картинку сейчас будут изменять. Mm -hmm. чтобы мы могли все это понимать и видеть перед собой. И вот, в принципе, все так и есть. Ну все, молодец, спасибо за перевод. Немножко волновалась, но хорошо все. Я думаю, все лучше и лучше. Александра Девинская, с двух с половиной лет в сетевом маркетинге. Моя дочь. Все, спасибо всем, ребята, все, работаем, да, то есть останавливаться и тормозить нельзя, время пошло. Всем пока-пока.